Всем здравия, это канал Сферы Интересов, на центральных каналах напрочь отсутствует такое понятие как музыка для души, да и на просторах интернета ее еще нужно поискать. Решил поделиться с вами своей находкой, покажу вам пару отрывков из творчества Атмана Провислава, ссылка на его YouTube канал будет в описании и в первом закрепленном комментарии. Попробую коротко описать, кто же это. Это гусляр, поэт, композитор и просветленный человек. В его песнях вы найдете бальзам для души, все остальное в его сатсангах. Слушаем. И вновь то, что до я не замечена, А замечено то, что придумано. И молчит я огнем в теле свечено, Гудя лексикой струняной, И проходит я сквозь понимание, И понимается придуманным знание, А реальность, как первозвучание, И есть возможность быть тем. Понимание Бабочка мира Вспорхнула Подернулась Рябью присутствия И что-то Большое Вздохнуло И превратилась В чувстве И на поверх из забвения из глубины настоящности лотосом расцвело пение как свидетельство твоей все прекрасности и вновь то что до я не замечено а замечено то, что придумано, И молчит я огнем в теле свеченном, Гудя лексикой струненное, И проходит я сквозь понимание, И понимается придуманным знанием. А реальность как первозвучание Есть возможность быть тем пониманием И вновь то, что до я не замечено, А замечено то, что придумано и молчит я огнем, в теле свечено, Гудя лексикая, я струня И проходит я сквозь понимание, И понимается придуманным знанием. А реальность, как первозвучание, Есть возможность быть тем пониманием. А реальность как первозвучание Есть возможность быть тем пониманием нет было влюблене, не свет. он парил в себе в собой единым сердцем и судьбой и вот теперь вашу место Живет она, а за окном весна, влюбленная, девчонка свет, ее влюбленность о а любви ответ, влюбленная, девчонка свет, ее влюбленность, о а любви ответ. Девочка влюбленная в Бога покрыляет мир своим счастьем, девочка влюбленная в Бога, она просто здесь, она просто есть, девочка влюбленная. В Бога, в телесном распрекрасенном платье И с Богом у нее дана природа Она тот Бог и есть Абсолютный весь Журочится жизнь Светится свет, все одновременно и есть и нет, лишь тишина, в покое я рождает истинности самой и девочка идет свет грез, идет на зов гусляных ярких звезд. Влюбленная, все я собой во бога ставшего ее душой. Влюбленная, все я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 в мир своим счастьем. Девочка влюбленная в Бога. Она просто здесь, она просто есть. Девочка влюбленная в Бога. В телесном распрекрасе платье и с Богом. У нее одна природа. Она тут Бог и есть, абсолютный вес. А не снов, но то солнышко не сон, а любовь. Любовь дыханием руси, проснувшись в лучах гуслей, в храм улыбки, то и войди, русь любимую душой обними, а среди своих дел явным ароматом любви бело-золотых нот. Боль, сменяет радостью твою печаль Ладушка в ладони хлопает Глядя, как велес танцует гой И вроде суета городов И вроде бы пою про не здесь Но взгляни поверх дневных снов И увидишь, что ты руси есть Распахни руки крылья ввысь и высь в ответ обнимет тебя с полными душой улыбнись и продолжай просто жить любя. Распахни руки крылья ввысь и высь в ответ обнимет тебя с полными душой улыбнись и продолжай просто жить любя. Светящийся все я, Как ари, светящийся все я. Совести поет, и мир себя тобой осознает. Русь ласкает вышенный мотив, и солнышко сияет на душе. Остановись, продолжив двигаться, и в ощущениях услышится Гимн, что твое сердце возгуслив, Русию сияется уже. Распахни руки, крылья, обысь, И вы с ответ обнимите тебя, с полойми душой, улыбнись, И продолжай просто жить любя, Распахни руки, крылья, ввысь, И вы с ответом обнимите тебя, с полойми душой, улыбнись, И продолжай просто жить любя, распахни руки и выйс в ответ обнимет тебя с полойми душой, улыбнись и продолжай просто жить любя. Распахни руки, крылья выйс и выйс в ответ обнимет тебя с полыми душой, улыбнись и продолжай просто жить любян! Все, все, я Все, все. На канале У Атмана в на настоящий момент есть четыре плейлиста. Госле лебеди. Здесь собраны музыкальные произведения, есть плейлист аудиосказки. Есть плейлист беседы в уровне искателя, где записаны беседы в виде вопросов и ответов. И плейлист, в котором собраны мини-сатсанги. Плейлист начинался как мини-сатсанги, записанных как весть. Дальше туда добавлялись уже сатсанги на живых встречах. Ссылка на канал в описании и в закрепленном комментарии. Всем здравия и добрых дел!